Я приветствую вас на своем канале Тара Торка. Сегодня тема нашего расклада будет такова. Что хотят передать вам предки? Будет четыре позиции. Мы посмотрим, кто вы. Кто из предков пришел на этот расклад? Ваш вопрос или проблема, да, которая у вас сейчас летит. И совет от предков. Как обычно, все, все варианты будут указаны в тайм в описании. Можете вниз продоснуть и сразу же попасть на свой расклад, на свой вариант, вернее, расклада. Так, давайте приступать. Что хотят передать вам калетки? Что хотят передать вам калетки? Что хотят передать вам калетки? Угу, тут две карты попросилась. Что хотят вам передать привет Так давайте немножко поближе к вам приведу. Угу. Выбирайте свой вариант. Не ставьте на паузу, сосредоточьтесь. Тема у нас сегодня серьезная, достаточно. На этом канале она новая. Так, выбирайте. Ну что, начинаем. Единички вас приветствую. Остальные карты откладываем пока. Так, давайте посмотрим, кто вы. Кто пришел сегодня на первый вариант расклада? Король мечей. Так, вы у нас. Человек, который сейчас находится на таких энергиях. Я бы их считала как отчужденные вот такие энергии. То есть вы находитесь сейчас либо в стагнации, либо вы находитесь, может быть, кто-то на изоляции находится. Да, всякое, может быть, у вас сейчас, если это касается работы, то, возможно, у некоторых из вас дедлайны какие-то происходят. Также пришли на расклад люди семейные. Некоторые, опять же говорю. Мужчины, которые находятся сейчас в поиске некоторые работы. Некоторые из вас... Решают какие-то рабочие моменты, да Некоторых Если мы говорим, опять же, о дедлайнах, да Каких-то договоренностей Что касается работы, опять же То э, есть какой-то негатив в вашу сторону В том плане, что э, Возможно, поставщики, с которыми вы договаривались ранее, да Или другие какие-то сотрудники, да Или люди из других каких-то компаний они просто не выполнили условия договоров. Да, поэтому вы несете некоторые из вас убытки. Также могу говорить о том, что если мужчины меня смотрят, некоторые из вас одинокие при детях, да, то есть вы взяли на себя отцовские обязательства, да, в... Mm, в полной мере, да. А, и... Полное воспитание, да, за своих детей взяли. Забрали, так сказать, детей у матери. И решили воспитывать своих детей самостоятельно. Так. Что касается женщин, женщины меня смотрят... Mm, достаточно... Холодные снаружи, да в общем темпераментные внутри, но это тоже касается мужчин, я бы сказала, да. но мужчины я вот вижу более такие, знаете, коммуникабельные, но с холодной головой. женщина же немножко наоборот, да. больше делает, потом уже думают, да. ну мы сейчас про темпераменты говорим. так. далее, что я могу сказать по женщинам У женщин мало подруг. М -м было за плечами много предательств, но это на обоих пола по по можно примерить. Да? А женщины ожесточенные тяжелыми обстоятельствами, да? наученную жизнью таким образом, которая... Визуально могут казаться достаточно, ну, я бы описала это как, ну, не легкомысленный, что ли, а такой простой, но на самом деле у вас, знаете, целая система выстраивается при общении с людьми, да, то есть вы целую цепочку некую в голове сооружаете, да, это касается, перво первонаперво, это касается вашей пользы, да, от этих вот знакомств, отношений и так далее. Не подпускайте никого к себе близко, и даже в отношениях с мужчинами, да, у кого они достаточно продолжительные, да, я имею в виду романтического характера, все равно у вас есть какая-то неудовлетворенность от этих отношений, потому что вы не можете открыться партнеру до конца. Так, ладно, давайте э, перейдем от сигнификатора вас к вашим предкам, кто придет сейчас на этот расклад. Возможно, тот, о ком вы скучаете, или, возможно, тот, э, кого вы не заставили да, при жизни этого человека. Может, вообще кто-то посторонний прийти, Давайте посмотрим. У некоторых проиграется двое мужчин, и женщина у некоторых проиграется, что это Пришла женщина, да, с, и вот, вот эти две карты описывают ее жизнь, да, на Земле. Если мы говорим о мужчинах, то у кого-то это были братья. Некоторых братья-близнецы, которые... Которых судьба развела по разные стороны, да? Возможно, они при жизни поссорились, и... Один ушел из жизни достаточно рано, а другой прожил, ну, достаточно долго, скажем так, да. И всю вот эту вот горе, горечь потери он пронес через всю жизнь, получается, так стараясь жить я бы так описала за двоих характер абсолютно разные один такой М -м -м. компанейский, да, который может найти, найти бригаду людей, я не знаю, да, для какого-то ну, ну, то есть разводит движуху, да, то есть агитирует на что-то, прям у него язык подвешен, то есть весельчак такой по жизни, но у него был один большой минус, он заключался в том, что человек злоупотреблял алкоголем. Второй Тихоний был немножко застенчивый, не мог раскрепоститься во да, внешнем проявлении. И вот они вот дополнялись друг друга, они были разные, да, но у них вот эта вот близнецовость, да, она то есть они синхронизировались вот этими своими да, различными качествами один другого тянул там допустим по учебе за что потом второй да не знаю в компании друзей там когда они гуляли то есть он никогда его не бросал там и, ну, и так далее в итоге какой-то момент жизнь их как-то ценности у них в общем поменялись один предпочел дальше да жить той жизнью, которую вел. Второй решил идти к новым горизонтам. В принципе, он там преуспел. Но вот это одиночество, оно в нем осталось до конца жизни. Давайте перейдем к женщине. Женщина у нас тут королева мечей выпала. Женщина очень долго прожила, или прожила больше сорока там двух лет. У нее такой был стойкий характер очень многое перенесла за свое время возможно несколько разводов также могла быть вдовой поднимала короче говоря детей в одиночку возможно у некоторых проиграется что это была женщина которая после того как дети более-менее сознательном возрасте уже да, подросли стали, она вышла повторно замуж, но уже не ненадолго, не, не продолжительно этот брак был. Потому что характеры не сошлись, она просто привыкла там все сама на себе грести и не смогла ложиться просто со своим партнером. Да? Очень сильная, волевая. А я бы сказала, железная леди. Такая жесткая, пошутить любила, прям, знаете, от души так прям ну смачно, я бы так сказала. Ой, интересная такая женщина. Как будто, знаете, не на русском языке она чаще всего разговаривала, не на русском. Может быть, старославянский, я не знаю, если это совсем до да, да, далекие годы мы смотрим. Но тут, тут четко читается, что это не прям уж там, для кого-то мама пришла, да, возможно, для Нильс это так, но тут у меня энергетика такая, что человек жил, там, возможно, даже ну, в начале 19 века, да, так, восемнадцатый и дальше, дальше туда. То есть это, возможно, кому-то приходится прабабушкой, там, или двоюродный, троюродный там кем-то, да. Не прям уж такая прямая ветвь. Но какая-то схожесть у вас есть. Это может быть, даже если меня смотрит мужчина, тут неважно. То есть тут именно какие-то черты характера. И я бы так описала, еще внешние какие-то характеристики очень похожи. Это, кстати, может не выявлено так... Именно в чертах э, лица, да, но именно черты эмоций, вот когда, знаете, бывает такое, что лица абсолютно разные, а вот смех, там, да, допустим, вот эта вся мимика, она очень похожа, и тут вот это тоже есть. И вот, э, вот это пошутить смачно, да, возможно, у некоторых проиграется, что это именно как раз-таки ваша общая черта. Какое-то мировоззрение тоже такое очень... Э, Жестоко простое, я бы так, наверное, написала. То есть, да, прям правду матку любите, прям так. Ну, По-другому просто не умеете. Вот как бы так я это описала. И у тех, и у других жизнь была так достаточно, ну, непростая. Хорошо, ладно, давайте посмотрим вашу проблему, с какой вы пришли, да, или с вопросом, возможно, кто-то. Что-то, что висит у вас в воздухе, не дает там покоя, да, вы не можете найти ответ на это. Давайте посмотрим, что это может быть. А, этот вопрос уже достаточно давно у вас висит в воздухе. У некоторых это вопрос по работе, я бы это описала как свое дело, да, открыть, то есть открытие своего дела, и очень много, возможно, идей у вас возникало, ну то тут, то там, да, возникали опять же из-за ними, то есть чем больше вопросов, о, вот этих вот идей, тем больше вопросов, да, соответственно, и пока вы все это обдумываете, у вас происходит, ну, как бы, я бы сказала, ну, вы находитесь в стоячем воде, грубо говоря, да, и забываетесь, да, за бытовыми какими-то вещами, да, какими-то обязательствами. Сиюминутными. Некоторые ищут свои корни. Сразу могут тут сказать. Ищут свои корни, не могут ä, понять, с чего начать. То есть ну, некоторые, возможно, пытаются книгу древо вот это вот, древо жизни что ли начать записывать то есть какие-то там заметки вести и все такое да пока это не на серьезном уровне но что-то где-то да там какие-то вещи записывать старайтесь чтобы понять кто вы есть вообще в принципе некоторых беспокоят сны мрачного характера и вы думаете, что это какое-то плохое предзнаменование. Но я могу вам так сказать. Тут сразу несколько людей вышло. Мы дальше посмотрим, конечно, что, что, что более глубоко это бы значило. Да? Вот тут предков мы глянем. У некоторых способностей проявились. Какие-то родовые... То есть ни с того, ни с сего. Возможно, то есть вы никогда чем-то таким не занимались, и тут вас поперло, грубо говоря, на вот это вот то, чем у вас, возможно, сейчас в семье никто не занимается, да, из близких. Возможно, это как раз-таки зов предков, то есть у вас у вас это открылось, открылся канал вот этот передачи. Почему у меня такое слово идет забылось, забылся? Вот от этой карты, Десятки пентаклей. Вот реально, вот, вот. непонятно, кто друг, кто враг, кто так. Очень подвержен влиянию окружающих. Вам нужно внутрь себя заглянуть. Вообще, что вам в этой жизни нужно. Ладно, давайте посмотрим совет от предков. А, ну, тут я могу сразу сказать, да? Нужно упомянуть, во-первых, да, предков. Даже если вы не знаете этих имен, да, ваших предков, тем не менее, можно обратиться, да, непосредственно там, ну, как по обращению бабушка, дедушка, еще кто-то. Ну, вот, хотя бы, хотя бы так, да. Продолжайте то дело, за которое вы взялись, да, я имею в виду то, к чему вас тянет. И узнавайте больше. Тут придут знания со временем, то есть они сами собой будут приходить через знаки какие-то, да. Через людей, там, одушевленные, неодушевленные предметы. Через, то есть все всеселенная будет с вами говорить об этом. Вам нужно просто держать все органы чувств, да, на... Ну, вастро, в общем говоря. Не слушайте... ...бесполезную критику в свой адрес, да. Вы, в принципе, наверное пути. Давайте посмотрим еще... ...потянем карты от шамана-мистики. Совет от предков. Давайте посмотрим от этих двух мужчин. Продолжай предприятие. Какой-то такой посыл. В Некоторых проиграется, что дочь или младшая в семье у вашей, да, она какая-то не такая. И говорится о том, что не нужно препятствовать ее развитию. Наоборот, лучше ее поощрять. Возможно, это про вас говорят, я не знаю. Возможно, это вы, да, вас как-то протесняют в чем-то. Вот эти мужчины говорят, передают вам... что вы не такой, как все, и вам нужно развиваться не так, как всем остальным. Соответственно, э -э -э те, кто не слушают да, вас э -э -э или неправильно как-то воспринимают, да, ну, как-то однобоко, да, то есть э -э вершая на вас ярлыки какие-то, да, то есть э -э кем вы не являетесь, да, вот и относятся к вам как-то, ну, по-дурацки, я бы так это сказала. То есть, ну, просто закрывайтесь от таких людей, идите дальше. М -м -м. Сила в природе, тут вот такой вот посыл. Какая-то творческая жилка тут прям... Спит. В общем, не пытайтесь себя, да, подстроить под чужих, под чужие стандарты. Развивайте сами. Тут такой посыл. Давайте посмотрим от женщины. Совет от предков женщины. Вот вот. Тут такой ответ. Тишина, в принципе, она сама за себя говорит, да. Загляни внутрь себя. Сперва будет темно и страшно, да. Ну, ты отыщешь вот этот вот а, маленький мерцающий свет. И твоя задача этот свет приумножить, да, и вот а, расширить, да до границ вашего тела, я бы так сказала, да? Это будет первым этапом вашей эволюции. Дальше, ну, как бы уже биополе выстраивать, да? Опять же, тут говорится о корнях. Фундамент вам нужен, его не хватает. Очень много во внешнюю, да, среду выпускаете, да? А внутри вас, ну, там, вы иссякли. Поэтому вот этот момент вам нужно проработать. Хорошо, единички, спасибо вам. Приветствую вас, двойки. Что хотят передать вам предки? человек везучий достаточно я бы так сказала поцелованный да, в лобик к богу все у вас как-то ладно и складно происходит в жизни ну, и в этом ваша проблема тут э, обратная сторона медали заключается в людях с неприятными намерениями касательно вас, да, люди, видя вот это ваше да, подсознание, на подсознании, да, ваше вот это умение появляться, допустим, в нужное время, в, нужное, да, в нужном месте, они как-то стараются с вами подружиться, да, запудрить вам мозги и рядом с вами оказаться, пытаясь перенять на себя да, ваши, ваши дары. Хорошо, давайте посмотрим, кто пришел сегодня с предка. Я бы не сказала, что кто-то из предков к вам пришел сегодня. Скорее какие-то левые души, либо просто какие-то посторонние энергии, которые бы хотели вот а тоже лакомый кусочек от вашего пирога откусить. Да? Очень энергия у вас прям распирает. Интересно. Всех, всех... Э -э, понасобирали, да? Все пришли. Но ну, не те, кто нужен. Давайте посмотрим вашу проблему. А, смотрите. развивать в себе ну, я бы описала как это как третий глаз да то есть научиться видеть кто есть кто да вы пытаетесь намеренно да многие вещи замылить и ну, перестать замечать и из-за страха что вас не поймут, вас примут за, ну, как бы, ну, неадекватного человека, да, от вас откажутся и так далее, вас, будут воспринимать вас, ну, негативно, да, поэтому старайтесь себя как-то в угоду другим, Не сказала бы, что переделать, вы просто не развиваетесь. А у вас прямо... У вас высшие силы пытаются, да, вот, прям, ну, как котенка, я не знаю, ну, как... Нашкодившего щенка, да, вот, упкнуть вас носом в, в то, что, ну, и так на поверхности касательно окружающих и вот этих вот масок, да, под которыми они находятся. И вы понимаете, что долго это продолжаться не сможет, потому что когда-нибудь вас так толкнут, что вы просто упадете да, на колени. И уже вопрос в другом, там, да, а сможете ли вы подняться от перенесенного вот этого груза. Вам, на, вам надо научиться себя защищать, да? Начать свой путь в эзотерике хотя бы. Или в мантике, я не знаю, или... Ну, просто, я не знаю, окружение своё почистить хотя бы. И, ну, вы же чувствуете на подсознании, да, с кем вам надо общаться, с кем нет. Вот как, как будто вот зарылись своим своём коконе, да, вот. Но вы должны знать, что это высшая сила, они вас... Они вас любят, они вас... у них на особом счету, и вам нужно а, понимать что все это делается ради вас самих. Вы должны. Вы как алмаз, да, неограненный, вы должны себя гранить. Вовратить в этот бриллиант. И вот эти вот грани, они будут резать пальцы ваших недоброжелателей. И ставить на место. Очень много алчных вокруг вас людей. Потому что вы просто-напросто удачливый человек во многих аспектах. Ну, вы реально поцелованный боженькой. Большими силами, я не знаю. Многие из вас вообще тут атеисты. Которые прям до мозга костей пытаются уверить себя. Вы просто бежите на самом деле от, от этих проблем. Прячась за вот под, вот под маской атеиста, да. Вы все утром чувствуете, я вас.. В общем, тут и так понятно. Возьмите себя в руки. Даже если эти люди уйдут, придут другие. Так что не переживайте на этот счет. Давайте посмотрим. А -а -а -а. Совет от предков. В вашем случае я слышу сил, наверное, да? Ну, а тут, очевидно, то, что я уже сказала ранее. Примите свою силу, такая, какая она есть, и научитесь ей пользоваться. Как вот у шаманов, да, знаете, я не помню, не знаю точно, как это называется. Вот у них на груди стоит такой диск, да, вот, который... Он бывает и серебряный, и золотого, там блеска, блеска, металла, да, сделаны. Ну, вот, в общем, он нужен для того, чтобы отражать, да, как зеркало намерения других вот духов, там, не знаю, сущностей различных и людей с их желаниями, да. И вам нужно вот такой вот диск только в голове своей, да, сделать сформировать для начала. Давайте вытянем вам совет на реку шамана мистика. Дар. Дар. Пользуйтесь своим даром. Юла -павла. Сколько можно это терпеть? только вы примите свой дар, примите самих себя, вы вздохнете с облегчением огромным, с вас спадет этот тяжкий груз, вот это бремя, да, какой-то неуносимый тоски, да, вот, какой-то обязанности, обязанности перед другими людьми, и эти кандалы с вас падут, и жизнь Моментально не переменится. Я вам это гарантирую. Ладно, спасибо вам, двоечки. Надеюсь, вам помог этот расклад. А мы переходим к третьему варианту. Третий вариант. Что хотят передать вам предки, кто Две карты тут попросилась, Да. десятки ну, тут смотрят меня однозначно молодые люди. Не в плане мужчины, а В принципе, молодые, то есть это... по подростке, я не знаю, совершеннолетние, вот, где-то до 20 до тридцати, там, с копеечкой люди, да? активно развивающиеся, знающие, что им нужно от этой жизни, да, которые пытаются себя реализовать. И знания, да, которые вы получаете, вы моментально применяете, то есть не просто так накапливаете, но еще и пользуетесь им. Это похвально. Ну, есть тут некая, знаете, горделивость, что ли, за, за, за самих себя. Тут некая... нотка, вот, знаете... Как бы это объяснить? В общем, вы превозносите себя над многими другими людьми. На ступень выше что это такое ладно тут мы посмотрели кто пришел к вам из крепких Очень интересно. Никто из вас не занимается оккультными, ну, как бы это объяснить? Не увлекается это вызовом. Самостоятельно, да? кого-то просто пришли ваши, так сказать, охранники. Охраниться в данном случае, да? тело Понятно, откуда у вас вот это вот... либо это объяснить. Чувство превосходства над другими. У вас, вон, два таких... Мощных духа, защитника. Причем, хотя они разные, да, тут чувствуется, что они находятся в гармонии между собой. Я не знаю, а к чему это, но у меня тут ощущение, вот знаете, трансгендерности. Вот, я бы так это описала. Да. Кому-то нравятся девочки. Некоторым из девочек нравятся девочки. Ну и, в принципе, некоторым парням нравится пары. Не факт, что это доходит до какой-то связи, да, но есть какое-то некое влечение к представителю вашего же пола. Тут, в принципе, защитников я вижу. Телохранителей, так сказать. Да? Давайте посмотрим, какой у вас был вопрос. Ну, вы находитесь в трансформации, и кто-то переходит на новый уровень, да? В плане эзотерики, каких-то способностей, знаний. Кто-то заключил контракт. А... Вопрос, наверное, такого характера, а, судя по восьмерке мечей, да. А... Все ли проработано было мною? И не было ли там в контракте прописано да, что-то мелким шрифтом, на что вы не обратили внимания, и что, возможно, в дальнейшем получет вы... за свой бой какие-то последствия, да, невыгодные для вас. Ну, это касается, опять же, в принципе, тех, кто контракт заключал некие, да. Ну, в любом случае, тут вот вопрос касается знаний и трансформации. Для некоторых она тяжело достаточно проходит. А тяжело, имеется ввиду, ментально физически это, может быть, никак не отражается, да, вы там живете обычной жизнью, ничего такого, но вот именно в духовном плане вас прямо растаскивает, прямо размазывает да, попу, можно сказать, ну, то есть вас вы, вы растекаетесь. Для некоторых это первый опыт такой, что очень-очень тяжелый происходит все это ладно давайте посмотрим совет вот совет ну от высших сил и от ваших защитников давайте так в общем вам нужно больше знаний или знания ваша освежить и, и выбрать что-то одно для начала, да, и это не говорит о том, что вот вы выбрали один путь и он вас и там свернуть вообще никак ну, нельзя. Нет, тут именно просто для начала, то есть начать с чего-то, да. Дальше вы уже можете как бы другие варианты выбрать. Но сейчас вам нужно акценты сделать на одном что-то. На чем-то одном, вернее, да. Э, так сказать, распределить да, свои ресурсы грамотно. Ну и в принципе-то все нормально будет. Давайте еще вытащим карту Рако. Ну вот, тут как бы нужно пожертвовать вот, э, пока что, да, чем-то одним ради чего-то другого. Ну, в вашем случае, то, чтобы просто этот переход сделать э, и пройти его максимально комфортно, вам нужно что-то вот, в сторону убрать немного, да. Разгрести, так сказать, завалы ваших познаний книг, я не знаю, там Еще чего-то. Потому что у ну, вас размазывает тут, тут как бы... Что тут повторяться еще? Опять же, это не говорит о том, что вы все остальное потеряете, все свои наработки, да, и вы не... Ну безвозвратное. Вы не бойтесь, это все потом вам вы сможете наверстать. Итак, спасибо вам троечки. Мы переходим к четвертому варианту. Четвертый вариант, приветствую вас. Что хотят передать предки? Так, я извиняюсь, прервали меня тут. Если у вас еще раз четверки, буквально секунду подождите. Так, у нас сейчас расклад что хотят передать предки вам. Так, и эта карта сигнификатор Говорит нам о том, что у нас смотрит очень, очень м -м, привлекательная девушка, женщина, да интересной внешностью, с пикантными, я бы так сказала, очертаниями, да, силуэта. А... Тут не идет энергетика такая у женщины. Ах, как бы это выразиться? Энергия полной чаши в плане ваша семья, да? У вас, наверное, в семье несколько детей, да? То есть это семья девушки из многодетных семей, да? Где... или из рода, да? Где очень много детей всегда было. То есть такие, где все женщины такие плодородные, да? Еще преобладает именно женская энергетика в плане в роду, да, очень много. Если брать коэффициент там, а, в семье, да, вот многодетных ну, мальчиков к девочкам, то девочек преобладает себя больше. Так. Тема мистики, этерики, да, всего такого потустороннего, но вы боитесь. Мне кажется, что это что-то страшное, да, вы можете, допустим, смотреть расклады, да, но сами вы боитесь, там какие карта возможно, для некоторых проиграется, да. Прям карты сами выпали просто. Возможно, это, кстати, связано с тем, что у вас в роду кто-то практиковал, и, возможно, у кого-то это плохо закончилось, да? Ладно, посмотрим, кто к нам пришел сегодня. Ого! Ого! Императрица, Верховная Жрица, королев жезлов. Ну, у вас однозначно в кто-то практиковал. Пришли такие высокопоставленные люди, я бы так сказала, да. А... Все женщины, да? Такой род интересный, вот у нас очень сильный женский род По женской части Именно много кто магичил Ну, не сколько магичел, сколько людям помогал, да Кто-то занимался этим для себя, кто-то действительно помогал людям Кто-то а, путешествовал, собирал знания, да это такие стародавние времена. И все женщины пришли. Все женщины, кстати говоря, молодые. По ощущениям. То есть, моложавые, не молодые. Моложавые. Очень э, в преклонном возрасте достаточно молодо выглядели. И у всех, и своя какая-то изюминка, да. А, все абсолютно разные. Вот, и... Если, допустим, посмотреть на них всех сразу, да, то, допустим, ну, как на родственных, ну, то есть не, не, нет каких-то таких общих черт, да. Все абсолютно ну, разные, что вот... Визуально там не разобрать что это, допустим, если это да, сестра, мы берем, то что это сестры, да, ну, сильно, слишком много отличий. Там там, да черт лиц... лица, да, там... Цвета глаз, я не знаю, цвет волос, там... Цвета кожи и так далее, там... Конституции тела... А... Хорошо, понятно... Три женщины... самое молодое такое впечатление как будто без вести пропавшее что ли она именно я имею в виду э -э современница да вот то есть она застала это время вот эти две они более такие э -э души которые достаточно давно жили на этом свете Хорошо, мы поняли вас. А -а -а, ваша проблема, да? С которой вы хотите обратиться к У меня вот чувствуется какая-то неуверенность в себе, да? реализации, да, и особенно это, в частности, вот, вы не можете как-то э, себя правильно поставить в отношении противоположного пола, да, там, у многих такая какая-то проблема. Хотя странно очень, если честно, учитывая то, что у женский род такой сильный. Возможно, проблема заключается вот как раз-таки в вашей внешности, да, как вам кажется, что м -м, люди, мужчины, да, если мы смотрим на женщину, м -м, мужчины смотрят на вас там каким-то слишком хищным взглядом, да, а вы, э, ну, и, в принципе, у вас там внешность, возможно, как бы, да, Взывающие такие эмоции но, но, но на самом деле Вы такой не являетесь И вас это отпугивает От знакомств да, С мужским полом И вы предпочитаете Казаться, да, чем делать что-то Пусть, мол, думают, что хотят А я там сама по себе буду Если нас, допустим, смотрит мужчина, вот по карте королева час, это говорит о том, что у вас очень мягкий характер и он тяжело, например, в мужском коллективе, да, допустим, каких-нибудь. Mm -hmm. Ну я не знаю, не хочу, конечно, оскорбить никого, но в плане имеется в виду там среди сапожников или среди там. Э ну, то есть, таких конкретных мужчин, да, которые привыкли, я не знаю, заниматься тяжелой работой, да, и так далее. Там, по пятницам выпивать, там, смотреть футбол и так далее. Вот вас, вас в таких компаниях, ну, как бы, на вас давит, что ли, ментально. Это прям не дает вам моментом даже слова там, в предложение составить, потому что ну, какое-то у вас чувствуется, что порицание вашу сторону, что бы вы ни сказали, что бы вы ни делали, да, и то есть тоже, опять же, внешность э, такая, что э, наводит людей на какие-то мысли не те, то есть вы такими не являетесь по факту, но люди вас воспринимают почему-то так, то есть какой-то диссонанс вызываете, вот Местами боитесь себя показать э, такими, какими вы есть, потому что, опять же, вы думаете, что такая бешеная критика в вашу сторону обрушится, и там, может, возможно, там, не знаю, там, до каких-то непоправимых ситуаций, да, вот этого вы, например, опасаетесь, тут по картам я вижу. И тут вам проще одному, чем с кем попало. Угу. Ну, все равно, да, а, как большой романтик ждете свою вторую половинку. Ну, тут понятно. Всё. Давайте посмотрим советов предков. Ну, вам нужно тут по карте император отстаивать свои границы, свои... Свои права, я не знаю, да, все то, чем вы являетесь, да, и не бояться себя как-то, знаете, показать не с той стороны, вам как раз-таки нужно вот эту силу проявить, да, Постав... научиться людей ставить на место, то есть, да, если вам что-то не нравится, показывать это достаточно... Понятно, чтобы люди понимали, что вот тут они зашли за грань и как бы все сделали вывод, что куда дальше, ну, в разговоре, да, там нельзя о чем говорить, допустим. То есть научиться себя отстаивать, как говорят. Тут, в принципе, добавить даже нечего. Ну, давайте еще одну карту совета от предков посмотрим. Угу. А вы очень э, человек энерго... Энерго... Вот Все время забываю это слово, да? Ну, Назовем это энергообъемный, да. И вам нужно вам нужно эту энергию куда-то девать, потому что если вы не сможете это каким-то образом аккумулировать, да, распределять, то можете сами от этой энергии пострадать. Вот как только вы научитесь, да. По карте вот этих советов Себя отстаивать, защищать свои интересы У вас откроются каналы внутренние И вы сможете свою вот эту всю энергию в правильном русле реализовывать В принципе, у вас для реализации самих себя это, ну, как бы, все в порядке Но тут проблемы именно с внешней стороной вопроса, да? Конкретное окружение, людей и так далее, да? Если так посмотреть, то, в принципе, у женщин в вашем роду так, таких особо проблем не было, да. М -м ну, тогда и времена, в принципе, другие были. Тут говорится о том, что эти женщины, каждая по-своему, это, конечно, вопрос решала, но у, -у, у них... У них даже, у каждой из них, да, была какая-то своя свита из людей, да, поклонников, которые прям ходили... Ну, как это называется? Фан-клуб свой, да? И, то есть, и, и, и эти люди сами к, к вашим предкам присоединялись, то есть никто их не ни, ни волочил, ничего такого не было. Просто люди увидели вот этот стержень внутренний, да, в этих женщинах и последователями за ними. Поэтому, все эти женщины, каждая из них э, была уважаема среди, там... Ну, среди тех э, людей, да, рядом с которыми она проживала. Так что так, ну, вот тут я могу точно сказать, что тут были кочевые племена, точно могу сказать. Так... Четвертый вариант Спасибо вам за то, что посмотрели этот расклад. Пожалуйста, у кого вам срезонировало, отпишитесь в чем конкретно. Да, предлагайте свои варианты для раскладов. И до скорой встречи. Пока-пока.